Между нами все кончено. Я человек солидный, степенный. Состою на службе у знатного господина. И мне ни к чему. Легкомысленная бабёнка. Ремень, миленький мой. Да ты никак от господина де это бешенство подцепила? Ведь ему даже комар, севший на госпожу Диану, кажется соперником. И ты туда же... ну ну постой, Гертург, постой. Мне надо идти к господину де А ты должна... Отправить гонца Банжер. Uh -huh. Госпожа Диана велела передать моему хозяину весть, что мы выезжаем утром. Uh -huh. Поняла? Uh -huh. Пока. А как же я? Об этом поговорим завтра. Да, господин граф, лошади оседланы. Гонец прибыл. Да. Из Меридора просили передать, что они выезжают утром. Тогда мы выезжаем немедленно. Выводи лошадей. Слушай, господин граф. едут. Быстрее! Быстрее, ну что ты плетешься, погоняй! Куда уж быстрее, чертова дорога! Бы. Ну, пошли, ну, вперед! Глестящие идеи со стороны господина де Монсоро. Даже я не придумал бы ничего лучшего. Лошадей, есть. Сударыня, где вы? Я здесь. Хорошо. Договаривала, сударыня? Со мной? Да. Никто, сударь? Ну, как же никто? Я сам слышал голос. И видел мелькнувшую возле вас тень. Тень? Это был господин Реми, сударь. А вы к господину Реми меня тоже ревнуете? Нет. Но я люблю, когда разговаривают громко. Это развлекает меня. Но, однако, есть вещи, о которых не стоит говорить в вашем присутствии, господин граф. Это еще почему. Ну, во-первых, можно сказать что-нибудь не очень интересное для вас, а, во-вторых, можно сказать что-нибудь очень интересное. Так что же вам все-таки сказал господин Реми? Я сказал, господин граф, что если вы будете так волноваться из-за каждого пустяка, то скончаетесь раньше, чем мы приедем в Париж. Остановите повозку. Господин де Монцаров, вы должны вести себя смирно, иначе я не ручаюсь, что у вас не откроется кровотечение. давайте послушаем ваш пульс, господин граф. Арвин, да. Жди меня здесь. Вручаюсь у вас. Жар. Лежите спокойно. Поехали. Госпожа Диана! Отвечайте мне! Графиня! Сударыня! Сударыня, где вы? Это он. Это большой грех. Но иногда я ненавижу его. Послушай, послушай, Сударыня, Диана, сейчас мои Бежим. Бежим. Что мешает нам бежать? Скажи одно слово. Графиня. Одно только слово. Посмотри, впереди простор. Счастье, свобода, и никто больше не отнимет тебя у меня. Ну, одно только слово, Диана. Нет, моей, не могу. Бегство может навлечь позор на имя моего отца. Когда твой отец узнает, как мы любим друг друга, он поймет тебя. Для моего отца нет ничего важнее долго. Он умрет. От позоры это. Значит, опять нам придется расстаться. Но я никогда ничего не сделаю помимо твоего. Графиня! Графиня, отвечайте мне! Или я встану и выйду отсюда, даже если это будет стоить мне жизни. Стойте! Стойте! Он сделает, как говорит. Он убьет себя. Вы были, сударыня. Где же мне быть, сударь, если не позади вас? Рядом. Рядом со мной. Рядом. Не покидайте меня. Молодец. Хороший, хороший. С каждым днем Генрих в списке твоих врагов становится все длиннее что с каждым днем их становится все больше и больше. На. Все изменяют мне. Ну давай вспомним. На А. Анжуйский. Новый претендент на корону. На Б. Бесси. Его друг и советчик. Хм. На Г. Гиз. Это стая стервятников. А скажите, кого вы записываете, Ваше Величество, на «Л»? Конечно, с Ваше Величество? Ну, позвольте, мы же вписывали его на букву «С». Я впишу этого ничтожного предателя в список на все буквы, которые встречаются в его мерзком имени. Хм. А, по-моему, велика честь для Шалопая, преступление которого состоит только в том, что он сбежал собственно с собственной женой. Э, нет. Я считаю это государственным преступлением. Ведь он бежал в Анжу, где скрывается мой брат. Неужели ты не понимаешь, что жена это только прикрытие? Он готовит мятеж вместе с моим предателем-братом. Не знаю, Ваше Величество. По-моему, с утра можно было заняться делами и поважнее. Я вас покину на минуточку. Иди. А вы здесь поваркуете, голубки? Государь, я начинаю чувствовать некоторую признательность к вашему брату, герцогу Анжуйскому. Потрудитесь объяснить, что вы имеете в виду, сударыня. Герцог затеял мятеж, а я заметила, что в моменты опасности вы всегда испытываете особую потребность в моем обществе. Ваше Величество, господин Десенлюк. Люк. Господин Десенлюк. Люк. Где? – В Париже? – В Лувре. Сударыня, прошу простить, это дела государственной важности. Женщин они не касаются. Да, это дела государственной важности. О, государь, я прошу вас, только не гневайтесь. – Где он? – В тронном зале. Пошли. Одеваться. Интересно. Интересно, зачем пожаловал сюда этот негодяй? Сейчас узнаем. Конечно, он прибыл, как посол мятежного анжу, как представитель моего брата. Этот негодяй будет прикрываться мятежом, как охранной грамотой. Сейчас узнаем. А -а -а, может быть, он прибыл требовать у меня возвращения прав на свои земли. Сейчас узнаем. Да что ты заладил? Сейчас узнаем, сейчас узнаем, как попугай. Неужели ты думаешь, что меня забавляет отвечать на твои бесконечные вопросы? На вопросы короля ты должен отвечать вот что-нибудь, кроме как сейчас узнаем, сейчас узнаем. А разве ты хочешь, чтобы я тебе что-нибудь отвечал? Да меня выводят из себя твои глупые предположения. Господин Шико! Что, господин Генрих? Шико, друг Ну, зачем ты грубишь меня? Ты же видишь, как я страдаю. Генрих, сын мой, не страдай. но все изменяют мне. Ты думаешь, все? Сейчас узнаем. Его Величество, король Франции, Генрих Третий Малуа! И все-таки вы здесь, сударь. правде сказать, меня удивляет ваше появление в Лувре. Государь, что до меня, то я удивляюсь лишь одному, как могли вы в этих обстоятельствах не ожидать меня? Что вы хотите этим сказать, сударь? Государь, вашему величеству угрожает опасность. Да, Ваше Величество, опасность самая настоящая и серьезная. Такая опасность, при которой король нуждается во всех преданных ему людях. Убежденный, что ничья помощь не может быть лишней, я пришел, дабы положить к ногам моего короля предложение своих скромных услуг. Оказывается, я был прав, когда говорил Сейчас узнаем. Сударь, вы только исполнили свой долг, ибо вы обязаны служить мне. Все подданные короля обязаны служить вашему величеству. Но в наше время очень многие об этом забывают. Я пришел, чтобы исполнить свой долг и счастлив тем, что ваше величество соблаговолило по-прежнему считать меня в числе своих вассалов. Государь, если вы вернулись по тем причинам, о которых только что сказали, стало быть, вы приехали без чьих-либо поручений и без охранной грамоты? Государь, я вернулся просто, чтобы вернуться. Ваше Величество может бросить меня в Бастилию, может казнить. Но свой долг я исполнил. Государь, анжу пылает. Турень вот-вот станет. Гиень поднимается для того, чтобы протянуть ей руку. Монсеньор герцог Анжуйский побуждает юг и запад Франции к мятежу. И ему здорово помогают, не так ли? Государь, ни советы, ни увещевания не останавливают герцога. И господин Дебюсси, несмотря на всю свою настойчивость, не может вылечить вашего брата от того страха, который вы ему внушаете. Стало быть, этот мятежник трепещет, а он ловкий малый этот Сен-Люк. Я хочу пожать ему руку. Добро пожаловать, Сен-Люк. Государь, я рад, что снова обрел своего любимого господина. Ты так исхудал, что пройди ты мимо. Я бы даже не узнал тебя. Государь! Не понравится вам! Это такое несчастье! Встаньте, сударь! Встаньте! Уверяю вас! Я люблю все! что связано с именем Децинлю. С тех пор, как вы к нам вернулись, вы очень печальный сын мой. Да. Пожалуй. Чем вы были заняты до обеда, достойный брат мой? Да, вы, вы ведь были чем-то заняты. Естественно. Сочинял проповедь. М -м, вроде той, с которой вы так отважно выступили в ночь Святой Лиги. в этом роде. Как я... очень жалею, что не записала в ту ночь. Дорогой брат мой, разве человек подобный вам нуждается в том, чтобы записывать? Вы ведь глаголите по вдохновению, слышите. Вы разверзаете уста и по велику слова Божье заключено в них. Уста ваши и произносят Слово Божье. Это любопытно. Да. Брат мой, вы слишком много трудитесь. Это порождает печаль в вашем сердце. Не так ли? Такая натура. Кстати, может быть, наши трапезы немного тяжелые для вас? Ой, не знаю. Не угодно ли вам, чтобы мы сменили брата-повара? Ему ведь не все блюда удаются одинаково хорошо. Решайте сами, не знаю. Устаю я, очень устаю. Извините, святой отец, я думаю, Пребывание в монастыре тяготит преподобного отца Гранфло. Тяготит. Тяготит. Не то, что тяготит, просто. Я чувствую, что рожден для другой жизни. Я рожден для жизни в борьбе. Для политических выступлений на площадях, для проповеди на улицах. Вот моя жизнь. Святой огонь снедает вас Привет. и мешает спокойной монастырской жизни. Так душа, так. душа так. ваша жаждет Польши. Да. Никто не имеет права подавлять ваше призвание. Идите же. И выполняйте Ой. свою миссию. Ой! Сражайтесь за Христа. Я буду, буду. Но только берегите свою драгоценную жизнь. Да, конечно, уж, конечно. И возвращайтесь обратно к я Великому верну, дню. Я вернусь обязательно. Я, а к какому дню? дню праздника святых дорог. А, к празднику вернусь! Бегом прибегу. На вас в этот день возложена особая миссия. Да это я знаю. Вы ведь приготовили проповедь. Про... Проповедь? Да. А, проповедь я приготовила, как же. Поверьте ее мне. Вам... Вам одному поверю. Я слушаю. <как> Проповедь. <как> Проповедь. Цеп, бьющий зерно, бьет себя самое. Я пошел себя за мое, какая мысль. Вот так. Прекрасно, изумительно. Какая выдающаяся натура, его уста. Глаголят, как уста святого Иоанна Златоуста и поглощают, как уста Гаргантюа. Поскакал. Да, сын мой, поезжай. Поеду. Никто не имеет права подавлять свое призвание. А ваше призвание в том, чтобы бороться за Христа. Ты уж это ступайте а? да, и следуйте путем Господним. Угу. ваш препод. Каким путем следовать? Господним. А, ну это мы. Мой... Ваш преподоб, не дадите мне немножко денег, а чтобы терпать ну, вдохновение в раздаче милостыни. Вот. Как подобает христианину. Ну, пожалуй, поеду. Да. Да, сын мой. В дорогу! дорогу, панурк! Давай, давай, дружок! Давай! Вот преподобие! Сколько я пользу принесу нашему монастырю! Когда сладый оседовал, Когда бутылку в руки взял, А что мой скат несётся? И Давай, давай, панов, давай, мы уже уцели, давай, мы хорошие. я тебя докормлю и сам немножечко выпью, чуть-чуть. Приехали. Кто там? друг, Чего тебе надо? Не откажете ли указать путь к рогу изобилия? Не откажу. Вот он. Не может быть! Здравствуйте! Здорово! Тебя в монастырь, любезный брат, но увидел, как ты выходишь оттуда и некоторое время следил за тобой. А когда убедился, что ты следуешь в истину правильном направлении, теперь я к твоим услугам куманек! А? А, а! а, Клянусь святым чарем, ты немного отощал! А, Если честно сказать, ты немного округлился. По-моему, мы оба стим друг друга. А? Ну что ж, я предлагаю продолжить комплименты за стаканчиком венца. Король Эдвард отбыл в 1471 году, тогда же, когда герцог Бургунский двинулся против короля. И казалось герцогу, что в Англии дела для него не могут обернуться неудачей. Извините, господин граф, пора принимать лекарства. Как вы себя чувствуете? Вашими заботами. Я чувствую, что силы возвращаются ко мне. Вам бы лечь? Нет, так мне легче дышать. Сидя, я меньше чувствую боли от раны. Как вам будет угодно. Господин граф, если вы не возражаете, я покину вас ненадолго. Я очень хочу повидаться с моим господином, графом Дебиси. Я узнал, что он сегодня прибыл в Париж. Вот как господин Дебиси в Париже? Да, он прибыл к королю, как доверенное лицо герцога Анжуйского. Передайте господину Дебиси, чтобы он был осторожней. Его благородство и его преданность могут ему весьма дорого обойтись. А также передайте ему поклон от меня и скажите, что я буду рад видеть его в своем доме. Я в точности передам ваши слова. Мэтр когда будете уходить, зайдите, пожалуйста, к Гертруде. У нее есть небольшое поручение для вас. как только король Эдуард оказался на суше, он двинулся прямо на Лондон. У него там был... Более... Вот письмо от госпожи Дианы, которое вы должны передать господину Дебюси. Угу. Ну что с тобой, Гертруд? Ну не как ты на меня сердишься? Он сейчас спрашивает. Ах ты постылый! С тех пор, как у наших господ все идет как по маслу, ты ко мне совершенно переменился будто кто-то сглазил нашу любовь. Ай. Ну, чем я тебе не угодила, а? ну. С тех пор, как ты со мной не ласков, я… я же совершенно выплакла все глаза. Ай. Господам готовлю еду и плачу. Пищу же солить не надо, все соленые от моих слез. Ай. Ну, может быть, от этого наш Монсаро так быстро и выздоравливает? Знаешь, Гертруда, я читал древник, что слезы обладают исключительно целебными свойствами. Особенно женские. Гертруда, я тебя люблю. Я тебя люблю. Но как раз сейчас я должен передать письмо твоему хозяину. Ну прими! Ну вот этого я тебе не спущу! Ваше здоровье, господин Шеклор. Ой, Брекита! моя, Здравствуй, Здравствуй, Марикита! Какая ты все-таки у нас красавица! Марикита, посидеть, посидеть, посидеть. Нет-нет-нет, я ся, не ся. могу! Мэтр Манамы меня ждет. Посиди, посиди. Возьми, возьми. Нет, посиди. Я не могу. Нет, ну что Мы ждем поглоточку нет, за хорошо. нашу встречу. Так, да, да, да. Ну, ладно. пожалуйста. Ну, давай. Твое а здоровье. За Марикиту! За Марикиту! <свят> <свят> Марикита, Марикита, Марикита, а давай споем, а? Спой, моя любимая, а! Для души! Вот это вот! Вот еще вот! Под... Подожди! Ля-ля-ля-ля! А. Про страстную любовь! Нет, не вот это Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Мне любовь ля, сулит ля, от раду, ля, Чтобы ля, звонче ля, пела ля, я! я. я заботу и досаду ля, прочь ля, гоню, ля, Мои друзья! И от всех наветов злых! Ненавистников моих Твоих. Становлюсь еще смелее Вот ты не вернешься, а? Я Мы не будем ждать тебя. Кстати, что-то в последнее время не видно на наших улицах монахов женевьевцев Я слышал, вам совсем запретили выходить за стены своей обители. Как тебе интересно удалось выскользнуть куманька? А вот как брат превратник сам открыл мне врата обители. Отец-приор благословил меня и запретил вообще кому бы то ни было мешать мне следовать моему подлинному призванию. Хм, интересно, это к какому же? Призванию? Э, проповедовать на площадях за истинную веру. И что еще это? Подожди. А вот, и сражаться в рядах Христов воинства. Я вообще могу не появляться в обителе до праздника Дня Святых Даров. А что будет в день праздника Святых Даров? Что? Я вернусь в обитель, чтобы исполнить свою особую миссию. Хм. А в чем она заключается? А что ты я, я не знаю. Но, но ты, как человек разумный, должен все хорошо разузнать о своей миссии, чтобы заранее, как следует, к ней подготовиться. Да-да, вы правы, господин Шико. Я думаю, мне кажется, что они хотят, чтобы я снова сказала речь. Но, ха, это для тебя расплюнуть. Король до сих пор зеленеет, когда вспоминает, что ты ему наговорил в день записи в Лигу. Ну, простите, господин Шико, ну, простите, я тогда действительно немножко переусердствовал. Но я не виноват. Это во мне говорит глаз Божий. Это мне так объяснил господин Приор. Будь одно плохо, вот иной раз сочиняешь проповедь, сочиняешь, а он, глаз Божий, ну что во мне, молчит. Господин Шику, Что? Вы же меня совсем не слушаете. Я слушаю тебя, Куманёк. Я тебя слушаю. Я не согласен, не может быть что согласен, я могу сказать лишь одно. Посол мятежного принца уже в Париже. Что я говорил? Ну, нет, мажород, вы сегодня явно не в форме. А у вас наверняка была бурная ночь, а? Весьма весьма бурная. Ну, а теперь серьезно? Что же неуклюже а? Папапапа! Господа! Потрясающая новость! Монсеньор герцог Анжуйский прислал к нашему королю посла. Что-что? <падет> ну что? этого не может быть. Ой, <падет> но это так. Боже мой. Посла. Да. Представьте себе. Король пришел в неописуемую ярость. Какая неслыханная дерзость! Но кто посол? Пока этого никто не знает, но, клянусь честью, не хотел бы оказаться на его месте. Я обещаю вам, если посол старик, мы потешимся над ним, а затем его отправят в бастилию. А если он молод? Он будет изрублен на куски. И кусочки разошют по всем провинциям Франции, как свидетельство королевского гнева. Не так ли, Килиус? Этот человек либо безрассудный храбрец, либо турак. Слышал, а? Конечно. И что ты об этом думаешь? Я думаю, что твой брат собирается лишить тебя трона, постричь в монахи или отравить, как это водится у вас в роду. Он собирается поступить с тобой точно так же, как ты поступил со своим старшим братом. Так, как ваша мать научила вас всех поступать друг с другом. Оставим обсуждение наших семейных обычаев, Шико. Ты прекрасно знаешь, о чем я тебя спрашиваю. Я тебя спрашиваю о а после из Анжера. Государь, я думаю, что монсеньор Герц Конжуйский либо направил к вам посла, либо он его не направил. Ха, стоило сидеть, подперев. Кулаком щеку, чтобы придумать столь милую дилемму. Терпение, сын мой, как говорит ваша августейшая матушка, да хранит ее Бог. Да черт возьми, у меня ангельское терпение, если я все еще тебя слушаю! У тебя неплохой вкус. Я могу продолжать. Валей. В таком случае слушай дальше. Если он направил к тебе посла, значит, он считает, что может так поступить. А если он считает, что он может так поступить, а он воплощенная осторожность, значит, он чувствует себя сильным. А если он силен, мы должны его опасаться. Давай отнесемся с уважением к силе, обманем их, но не будем с ними играть. Мы примем посла и заверим его в том, что мы ему рады до смерти. Это нас ни к чему не обязывает. Хм. Но ничего и не дает. Отнюдь. Позже мы найдем способ, как наказать не беднягу Герольда, просто гонца, слугу, а мы схватим за шиворот господина Великого и достославного принца, монсеньора герцога Анжуйского. Единственного и настоящего виновника мятежа. Мы заточим его в крепость более надежную, чем Лувр. Строится и Гизов, разумеется. Ах, государь, давай так и сделаем. А если он не пришлет ко мне посла? Ну… Но... И все же! А если он не пришлет к тебе посла, по крайней мере, не позволяй своим друзьям мекать. Мекать? Что ты хочешь этим сказать? Ты прекрасно понимаешь. Я бы сказал рычать, если была хоть малейшая возможность сравнить их со львами. Послушай, Генрих, ведь тошно смотреть. Как эти молодцы, бородатые, как обезьяны из твоего зверинца, играют, словно малые дети в привидении и пытаются напугать людей криками У. А если окажется, что герцог Анжуйский никого не прислал, они еще вообразят, что именно их он испугался. Ну и что же ты мне советуешь? Мой король, я советую тебе ждать. Именно в этом заключена половина мудрости царя Соломона. Если к тебе прибудет посол, делай приятное лицо. Если никто не прибудет, делай, что хочешь. Но поверь мне, не стоит приносить в жертву своего брата этим бездельникам. Какого черта? Он большой мерзавец, я знаю, но он валуа. Хочешь его убить, убей. Но ради чести имени не позорь его. Он и так с этим успешно справляется. Ты прав, Шику. Вот еще один урок, которым ты мне обязан. Слава Богу, что мы их не считаем. Господин граф. Черт! Реми, где то был? Я хотел успеть в Лувр до рассвета. Но вы напрасно сердитесь, господин граф. Я исправно выполняю все ваше поручения. лечу мужа и ношу любовные послания жены. Эскулап и Меркурий в одном лице. А позвольте вас спросить, господин граф. Спрашивай: если вы собрались в Лувр, то почему вы оделись, как для трактира? Потому что посол мятежного принца должен гнать и гнать свою лошадь, загнать ее в ворот Лувра и войти к королю, неся на своих спогах пыль анжера, понимаешь? И охота же вам их дразнить, господин граф. Охота. А теперь, Генрих, если можешь, отпусти меня спать. Я вынужден был сегодня спаивать одного монаха. А когда я задеваюсь подобными упражнениями, я потом целую неделю пьян. Что-что? Монаха? А не тот ли это достойный брат из монастыря Святой Женевьевы? Да, тот самый. Ты, между прочим, обещал ему аббатство. Я? Черт возьми, Генрих, это самое малое, что ты можешь сделать для него после того, что он сделал для тебя. Он все еще предан мне. Он обожает тебя. Кстати, сын мой, э, скоро праздник святых даров. Хм, ну и что? Ты, надеюсь, собираешься нас порадовать хорошенькой покаянной процессией? Разумеется. Я христианский король. И должен подавать пример благочестия своему народу. Ты, как всегда, посетишь четыре самых больших монастыря в Париже? Как всегда. Аббатство святой Женевьевы входит в их число? Оно будет последним. Хорошо. А с каких это пор ты начал интересоваться религией? О, я вообще любопытен. Теперь я знаю все, что хотел узнать. Угу. Спокойной ночи, Ваше Величество. Спокойной ночи, Шинко. <му>